up! Chad, I love you, but this is my career. This is my CAREER! Hi, sorry! Uh, where were we? Yes, okay. I need you to sign this release. Here. And this release here. And this release. Right here. And initial here. Great. So that just means the show can go on, right? Because this is show business. God, if I hear that line one more time. Anyway, this is Arena War. Show business for the selfie generation, marketed by the baby boomer generation with a testosterone patch and a web browser that he uses to search youth hobbies. My God. Hey. Oh, huh, here he comes now. W what do you think about the national anthem? The national anthem? Yeah, the national anthem. It's uh, like a sports event. Patriotism is back. It's like heroin. Uh, but it's not a sport. Our tagline is, this isn't sports, this is life and death. Well, it's going to be a sport someday. I mean, like football and soccer, only in cars. I mean... Young children will one day dream of smashing their brains into a pulp in cars, not the gridiron. These people are heroes. Okay, I still think the National Anthem is a bad idea. Yeah, well, maybe. What about a rapper? What about a woman rapper? How about one of those people that does things online? Oh, yeah, sex. More sex. Modern sex. Listen to me. I may be a dinosaur, but trust me, Adam still likes to do the nasty with Eve. My generation did not get that wrong. Cars. Cars and sex. Get me more sex. Welcome to Alan Jerome Productions. I'm Al Jerome. Love the outfit, by the way. Do you want to drive? Are they going to drive? Uh, they signed a release. Well, that means something's happening. Hey, this is Vinewood, after all. Hey, ciao, Bella. I got to go work out. Oh, I want to stab him with a fork. I'm such a sellout. Film school. I went to film school. <laughs> all that money. I want to make art. Sugar? It's brian -y. Hey, for the record, brian sounds like a man. No, it doesn't. Brian sounds like a man. brian sounds like I had a narcissistic father named Brian. That's cute. I like that. I need a green tea up to the booth. And tell all the talent to get out there. We've got art to make. Okay, okay. All right. You get dressed, take the car, and get out there. Don't break a leg. And, uh, and then we'll, we'll show you around. And good luck. Just sort of... Ну что, ребята, погнали, арена вар Так, горячая бомба Отлично, мы зацепились к испытанию горячая бомба 2 Все в жизни приходящим и наследство и чувство собственного превосходства. А еще взрывчатка. горячей бомбе Задача игроков избавляться от взрывного устройства, врезаясь в соперников. Время истекает, толпа вас тоже наревет. Вот он: естественный отбор 2-0. Ну что ж, сейчас у нас хостик сайтектоник запустит сессию. И мы выбираем транспорт. Апокалипсис, одежда дебютант и готов к игре. Enter. Мы готовы. Интересно, что тут делать. Я до этого вообще не смотрел, что это за обновление. Мне было интересно глянуть это все впервые в живую. И вот она, битва на арене. Зрители возбуждены до предела И неудивительно, они же все под кайфом Ладно, начнем А я сам под кайфом Я не знаю, что делать Куда делать? А, ехать нам надо куда-то Так, поехали Избегайте игрока Артик New а, Почему так? Ой Бомба игрока Эээ, вон ч. Надо, короче, этот Аккуратно, аккуратно, выезжаем. Ой, мы еще с... даже стрелять можем или что это? Да, у нас пулеметы есть. У нас, смотрите, все пока очень хорошо даже. Что у тебя, бомба-то у него? Паразиты эдакие. А ну кыш, зачем за мной-то едете? Алло, я не понял. Бомбу сейчас нам дадут. А ну пошел отсюда. Так, я ушел. Бомба у вас? Что? А зачем она мне-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой тик Так-тик. Так Это что за фигня? Так, надо вот этим ребятам передать. Их тут двое. Эй, эй, эй, эй. Ай, ты гад. Ай, я, я, я, я, я, я, ребята. Все, я, я того. Я, окажись того. Я ничего не могу сделать. Нет, я ему не смог передать. Ай, все. А -а Ай, капец. Колесо удачи. Э -э, крутить. Enter. Что-то как-то жестко. О! 2000 денежек дали нам. Прикольно. Это все. Это зрительный зал, отсюда вы можете наблюдать за ходом состязания. Телескопы и планшет позволяют рассмотреть происходящее во всех подробностях. Кроме того, здесь можно за деньги сыграть в колесо битвы на арене. При выигрыше вы получите возможность повлиять на ход событий. Так. Ну-ка, давайте куда-нибудь подойдем. Так, заплатите 5000 и крутаните колесо битвы на арене, нажмите Е. Давайте покрутим. Осталось два игрока. Оп-оп-оп. Будьте осторожны. И... Опа. Восемь тысяч. О, три тысячи выиграли. Неплохо. Давайте еще крутанем. А, нельзя, да? Ой-ой-ой, вы. Мошенники вы, мошенники, вымогатели. Ты кто такая? Иди отсюда. Так. Э, здесь нельзя пройти. Давайте еще куда-нибудь загоняем. Так, выбыли из гонки. А, я четвертое место. Оу-да. А, тут смотрите, еще уровни дают за эту всякую дичь. Жесть. Император Апокалипсис. Ну что, мы были четвертым. Это неплохо из пяти. <смех> Жесть, ну сложно почему-то в них врезаться. Что-то людям не понравилось, смотрите. А мне понравилось. Hey, you entertainment I'm back first I conquered 3d cinema then I conquered reality TV then I conquered sequels and now short format web TV thanks to you two well I'm gonna get a star enterprise and, and you're gonna get rich okay I need to get an entirely non-erotic medically supervised massage to calm down I love you both we're gonna get rich I'll see you later remember we shoot after lunch oh my god well now we can breathe <laughs> let me show you around This is Sasha, he's your mechanic. He gets the cars ready for the show. Sasha! Hello! Uh, oh, hello! Armenia! Techno! Oh, good techno! Techno party! Good car, huh? This is my car. You bring me your car, I make funky! He's Armenian. He likes techno. I've worked with him for 14 months. It's all I know too. Come on. This is a garage where you can store your cars and leave instructions for Sasha. It's probably best that you write them down. He's very talented, but evidently communication can be a little limited. Unless you're really into techno, I guess. <laughs> All right, moving right along. Come on, follow me. And this is your career path. Uh, well, no, <laughs> this is Peter's career path, who you bought the place from. Uh, Peter came to, uh, an unfortunate end. <laughs> Итак, чтобы посмотреть сведения о карьере, нажмите E. Эм, с помощью меню заместите можете предложить. Теперь вы можете посещать магазины, они отмечены на карте: премьерский магазин одежды, тату-салон, маски. Че? А раньше я не мог это сделать? Что вы показываете, а? О, это стена карьеры. Здесь вы можете просмотреть свой прогресс в серии Битва на арене, а также записаться на участие в новом состязании. Уровень 0 не получен. Итак, здесь представлена информация о ваших достижениях за всю карьеру. Участвуя и побеждая в битвах на арене, вы зарабатываете очки арены. Который повышает ваш спонсорский уровень. Телевизор показывает трейлер текущего состязания. Да ну, прям реально то, что происходит. Кроме того, на карте отображается схема арены. Ловушка оружейная башня. Здесь же доступна ваша статистика. За все время вы можете просмотреть глобальные списки лидеров и сравнить свои показатели с результатами ваших друзей и других игроков. Сумма начисляемых очков зависит от того, какое место вы заняли. Вы также заработаете дополнительные очки. Если выиграете несколько битв на арене подряд, получите несколько битв. Ну вот, не дали дочитать, а? Ой, присоединиться на вызове, назад, обзор, обзор. Ну, собственно, мы посмотрели уже, что, что это такое. Давайте выйдем. Чтобы посмотреть сведения о карьере, нажмите Е. А нас отбирает на сюда телевизор Q. Ну, тут повторы. Тут не то, что реально происходит. О, все места, где выживание, можете посмотреть на карте. Уж они с отметочками. Ну и, собственно, вот мы разрисовали все. Вот так вот у нас получилось. Я-то думал, тут будут темные стены. И все будет на них вот совсем по-другому выглядеть. Но стены мы тоже перекрасили. Как видите, не только стены... Вот сантас есть места помеченные красным цветом на вашем радаре, там происходит банинский. Зачем мне это пишите все, жесть. Короче, вот так все покрасили, смотрится прикольно. Честно вам скажу, мне нравится. Так, мы можем даже тут ускориться, смотрите. Так, у нас тут стоп, О, тетя, э, что ты можешь сделать? Так, ты не хочешь с нами разговаривать, не хочешь ничего делать. Я все понял, я все понял, я на тебя обижен. Так, идем дальше. Дядя оружейник, привет. Так, тут вот есть у нас станок. Попасть в оружейную мастерскую, нажмите Е. Карманный пистолет, тяжелый револьвер... Нам предлагается это купить. Тяжелый пулемет. Зачем? Так. Магазин. О, о, я так это ничего и не купил. И не куплю пока что. Так. Идем дальше. Оп. Нельзя прыгнуть. Короче, эти дядьки просто молчат. А нет, слушайте, что-то он сказал респект. респект, блин Ну, тебе тоже респект, брат Look out, Look out берегись, говорит Берегись респекта Ой, капец Так, ну-ка, что у нас тут? У нас тут какая-то штука Блин О, пушечки Гранаточки Ну, нельзя взять Рейд какой-то пишут нам. Блин. Ну-ка, если мы отсюда выйдем сейчас, что нам дадут? Или не дадут? Как вообще отсюда выйти? Вроде как exit. А, гаражики, конечно же, гаражики. Давайте глянем, что тут у нас с гаражиками. Так. А, вот так вот у нас выглядит. Первый гаражик. Вот так вот он раскрашен. Буковки B1 нам не дали покрасить. Ну, вот так вот. Круто, круто, круто, круто. Давайте сюда подойдем. Мастерская Гараж B2. Давайте туда перейдем. Ну и вот B2, как у нас ходит. Мы же его специально покрасили в другой цвет. И... Привлекательно, прикольно тоже он выглядит. А, давайте как раз вот в этом месте попробуем. Да, прикольно, прикольно. Давайте покинем мастерскую.